молодежь, и они там очень круто провели время, и сами так наполнились, да, что с тех пор Влада просто не оставляет Он прошлое воскресенье свидетельствовал, я как, хочу и в следующее, и в последующее. Добрый день, дорогая церковь. У меня есть свидетельство, оно тоже давнее такое. Произошло это, я точно дату даже помню, 3 мая 2017 год, город Бердянск. Это был тот день, когда я не спал всю ночь, потому что мучился. Ну, какая-то слабость была, ну, то ли простудился, то ли что, не помню. Но как-то слабость была в теле. И, несмотря на все это, в то время я как раз ходил на утренние молитвы в церковь. Начиналась она в 6.30 утра. Исподаря на то, что я всю ночь не спал, я пошел на эту молитву. И что я вам скажу, что я там пережил? Я пережил исцеление. И зафиксирован не один случай, когда на этих молитвах я получил исцеление. Немало исцелений пережил я там. Там очень хорошие ребята. Церковь, новая ну, жизнь, Квадр-Бердянск. Я очень люблю на утренние молитвы ходить. Это было самое замечательное время. Так что этим я хочу сказать. Молитва творит чудеса. В молитве вы получите все, что хотите. И исцеление, и все то, что вам нужно. Может кто-то хочет, чтобы за исцеление помолились? С верой. Так он глазами Чтобы so, все <laughs>